Здравствуйте, уважаемые участники, сегодняшнего вебинара. Меня зовут Сергей Гуляев, я директор общественного фонда Десента, город Павлодар. И сегодня тема нашего вебинара – это опыт социального предпринимательства в Российской Федерации. Поговорим мы сегодня о кейсах. Сейчас, секундочку, я включу Демонстрацию. Значит, ну, поскольку мы разбираем социальное предпринимательство ну, с таким вот масштабом большим, пытаемся ориентироваться на лучшие практики, то традиционно мы смотрим на то, что происходит у ближайших соседей, всего того, что мы похожи по разным критериям, по ментальным, по экономическим, социальным и так далее. И, так далее. и вот в частности опыт большой страны нашей, соседней Российской Федерации, он, я думаю, будет полезен. Я расскажу о нескольких <coughs> кейсах, которые стали мне известны в силу э, того, что я проходил как-то стажировку в Петербурге в центре э, Рено развития некоммерческих организаций. Как, ну, этот центр обладает достаточно большой партнерской э, сетью и большой информацией, и давно известен на рынке, да, поэтому вот многие организации он поддерживают. От них я узнал вот про эти кейсы. Но некоторые мне стали известны из других источников, из интернета и так далее, и так далее. Я просто вот их вкратце вам покажу. Пять примеров сегодня будет. И с небольшими комментариями, может быть, с параллелью на то, что может быть в нашей стране. Так, ну, коротко, значит, мы буквально на одном слайде поговорим о том, что вообще происходит в социальном предпринимательстве в Российской Федерации. И потом будет, значит, у нас буквально пять кейсов. Они на слайде представлены. В основном, конечно, три случая – это петербургский опыт, один ресторан в темноте – это Москва, и школа фермеров – это Фермский край, то есть три региона. Ну, первое, с чего хочется начать, да, что, несмотря на огромную практику и большое количество примеров удачных, положительных, в России, как ни странно, тоже пока вот законодательство и правового поля для социального предпринимательства еще как такового нет. Оно формируется, но еще не, как бы, не приняло форму такого вот готового пакета документов, которым можно пользоваться. Также идет дискуссия, достаточно долгая: что такое социальное предпринимательство, с какой стороны заходить, заходить ли со стороны экономики чтобы развить бизнес в первую очередь, да, обеспечить экономический рост, либо заходить через социальную сферу, обеспечить помощь некоммерческим организациям. Соответственно, от этого будет зависеть, кто будет отвечать за разработку всех этих а, законов да, и кто будет полномочным органом. Но, тем не менее, конечно, опыт а, в России в силу того, что страна большая, много федеральных субъектов, федеральных округов, то опыт там, конечно, побольше, наверное, чем во многих странах а в большинстве стран Средней Азии. Значит, что могу вам сразу порекомендовать. Есть такой фонд, который называется «Наше будущее». Вот. Он основан в 2007 году для содействия, развития, внедрения программ, проектов, которые в том числе используют принцип социального предпринимательства. Фонд активного сотрудничает с, и с российскими организациями, и зарубежными. Вот что интересно, их представители входят в состав Совета по развитию социальных инноваций, субъектов Российской Федерации. С 2013 года данный фонд является членом глобальной сети социальных инвесторов. И вот интересно, у них есть, помимо основного сайта, есть еще веб-ресурс, который специально создан для конкурса ⁇ Социальный предприниматель ⁇ на этом сайте есть вкладка «Примеры социального бизнеса», вот, где можно посмотреть на настоящий момент 14 регионов России там представлены. Вот, можно походить, посмотреть конкрет, конкретные кейсы, да, кто чем занимается, в каком регионе, потому что ситуация в разных регионах она не одинаковая. Вот. Я могу, наверное, даже вам показать. Секундочку, несколько примеров. Начну вот, если видно, это сайт фонда "Наше будущее", "Наше будущее", да, где есть такая как бы общая информация, есть реестр социальных предпринимателей. Вот можно кликнуть, посмотреть, как это делается общая информация, поддержка социального бизнеса, как происходит. Да? Ну, достаточно такой полный, интересный сайт, который, я думаю, много даст <coughs> интересной и полезной информации для тех, кто хочет этим заниматься. География проектов есть. Есть такой вот сайт, тоже, о котором я говорил, конкурс NB-Fund. Это сайт, созданный специально для поддержки социальных проектов, бизнес-проектов в социальной сфере. И вот регионы, которые Представлены Москва и область, Петербург и область, Ханты-Мансийский, Автономный округ, Башкортостан. Достаточно разные регионы, и Центральная Россия, и Северные регионы, вот Архангельская область, и Урал, Пермский край, Ростовская область, Юг. Можно посмотреть, как в разных регионах, какие проекты актуальны. Вот, теперь, значит, пройдемся по кейсам. О чем я хотел сказать. Первый кейс – это благотворительный магазин «Спасибо». Он петербургский. значит, Достаточно известный такой кейс. Его многие описывали и многие к нему как бы, на него ссылались. Вообще идея социального магазина, она далеко не новая. Вот. Если кто-то интересуется именно этой тематикой, то можно посмотреть опыт, который, допустим, реализует... Oxfam, наверное, одна из известнейших некоммерческих компаний в мире, которая как раз продвигает идею социальных магазинов. В настоящий момент у них порядка 15 тысяч магазинов в разных странах мира. Вот. Магазины реализуют товары достаточно конкурентные да, по цене, которая тоже конкурентная. Но в принципе, социальность в чем? Что вещи хорошие, добротные, да, не новые – но доступные для разных слоев общества. То есть польза и для тех, кто а, сдает эти товары туда, и для тех, кто может их купить. Вот. Аксфам действует с 42 -го года, с прошлого века, как говорится. А, в Петербурге этот магазин появился примерно 15 лет назад. Вот. А он один из первых таких магазинов в Питере. То есть идея та же, по сути, это использовать добротные вещи бушные, которые не нужны хозяевам, но могут пригодиться нуждающимся. Процесс выстроен сейчас. Вот на что стоит обратить внимание, что даже в некоммерческом таком проекте нужно выстраивать эти бизнес-процессы. Как это должно происходить? То есть процесс дачи вещей, он должен быть удобен для клиентов. В данном случае клиентом является человек, который эти вещи сдает, и человек, который эти вещи получает. Значит, у них интересно, да, если посмотреть на их сайт. Сейчас я вам тоже их, его покажу. Он очень информативен. Вот. Можно увидеть схему, как это работает на сайте. Можно увидеть новости, можно увидеть их точки. Вот. Отзывы. И он направил такую ну, достаточно серьезную популярность у горожан, не только у питерцев, потому что многие хотят им подражать. Интересно, что они запустили даже контейнеры в крупных супермаркетах, контейнеры для сбора вот вещей. Такая уже технология заработала. Так... Что происходит? У них есть подход такой, как сортировка вещей. Да, примерно 90%, 90 полученных вещей передается в городские организации, которые занимаются благотворительностью, а остальная часть, примерно 10%, остается в специальном их же центре приема и выдачи вещей. Есть прибыль, да, потому что они, помимо всего прочего, занимаются еще и коммерческой деятельностью. Значит, прибыль также направляется на помощь благотворительным организациям. Интересен, чем еще магазин. Он, наверное, если не единственный, то один из первых получил вот такую вот вещь. В 2015 году они прошли добровольную сертификацию в британской компании Social Enterprise Market, которая является неким таким международным аккредитирующим органом. Вот он рассматривает заявки социальных предприятий, да, с точки зрения их конкурентоспособности, устойчивости их бизнеса, вот, и эффекта. И вот, э, спасибо, получил их сертификат, который, ну, в данном случае, является таким конкурентным преимуществом. То есть их опыт и репутация, они подтверждены э, авторитетной международной компанией. Сертификат является ну, как бы такой гарантией для заинтересованных лиц, госорганов, частных компаний, которые могут с этих партнерами физических лиц, что данная компания она вот соответствует всем международным критериям деятельности социальных предприятий. Поэтому, если вам интересна идея социального магазина, а я знаю, что она многим интересна, многие хотели бы заниматься, приходили к нам с идеями открытия неких таких комиссионных магазинов, антикварных магазинов, куда люди будут сдавать бушные, но хорошие вещи. Сейчас, ведь, согласитесь, да, очень много вещей выбрасывается. Это и бытовая техника вполне рабочая, это и одежда, это какие-то предметы быта, это посуда, которую они пользуются. То есть эта идея навитает в воздухе. Вопрос, на чем зарабатывать. Да? Вопрос – это просчитать финансовую модель этого бизнеса, чтобы он стал окупаемым. Но это немножко уже другой вопрос. Учитывая, что эта организация работает давно, то ее как бы, финансовая устойчивость, она временем подтверждена. А второй пример, второй кейс – это студия цифровой печати «Арбуз». Ну, вообще, даже по названию видно, что есть элемент креатива. Создали его при социальной некоммерческой организации Центре социальной помощи Доверия. Вот. Центр открылся еще 25 лет назад, достаточно давно. И вот в какой-то момент времени возникла идея начать зарабатывать. И был создан такой вот центр цифровой печати, студия, которая в настоящий момент... У них есть сайт, он представлен тоже в интернете, причем он отдельный. Есть отдельный сайт для центра доверия, и видно, что компания некоммерческая. Есть сайт студии цифровой печати, и как бы по нему совсем непонятно, да, что это социальные предприятия, смотришь, это обычная коммерческая компания, которая оказывает очень широкий перечень услуг, вполне конкурентных, конкурентных с коммерческими компаниями для разных категорий клиентов. То есть постепенно они развивались, в какой-то момент времени они получили, стали получать заказы от городских властей, То есть Петербург их поддержал, городская власть, в лице определенных городских управлениях, департаментов. Потом появились заказчики из банков, кафе, магазинов. То есть сейчас они делают все что угодно: флаеры, календари, постеры, наносят изображения на какие-то вещи для, ну как да, там для определенных фирм и так далее. Устойчивость дальнего проекта также подтверждена времени. Ну с точки зрения затратности, конечно, надо понимать, что размещение Цифровой студии это помещение нужно да, определенное, нужно оборудование, его нужно купить, установить, научить специалистов работать. вот Работают в этой студии, насколько я знаю, люди с ограниченными возможностями, но для работы, для качества работы и результата это никакого отношения не имеет. Да? Результат работы вполне конкурентен. Третий кейс это очень известная, даже бренд такой, можно сказать, да, социальный бренд «Ночлежка». Организация тоже питерская, полностью называется как межрегиональная благотворительная общественная организация «Ночлежка», создана еще в 90-м году. Ну, если вернуться в те годы, мы <coughs> можем вспомнить, кто жил, что такой переломный момент наступил, и очень много появилось людей, которые ну как бы выброшены, оказались на улицу. Вот, ну и Жизнью стала продиктована подобная услуга: предоставлять приют временный для подобных людей, обеспечивать минимальный им набор услуг, то есть ночлег, питание, может быть, душ в тот момент. В настоящий момент ночлежка развернулась достаточно круто. Да, у них вот несколько таких, как правильно сказать, приютов. По городу. Ну и крупнейшие 50 мест: 50 мест, согласитесь, это достаточно немало. Вот Их многие знают, их многие поддерживают, у них очень много партнеров. Если вы зайдете на сайт а, данной организации, можно увидеть, что ну, в их поддержку а, высказываются известные люди, ну, как бы авторитетные такие музыканты, люди культуры. Вот они с удовольствием их поддерживают и морально, и материально. И вот чем они стали зарабатывать в какой-то момент времени, ну, помимо того, что им помогают благотворительность, да, то есть просто жертвуют им деньги, в какой-то момент времени они стали производить сувенирную продукцию, которую предлагают купить. Ну прежде всего коммерческим компаниям. Ну, самый известный такой пример. В Питере много... Компании, и у большинства коммерческих компаний есть бюджет на какие-то корпоративные праздники ну, например, на Новый год. Да? Вот вместо того, чтобы покупать или заказывать подарки где-то в другом месте, да, вот чтобы поддержать ночлежку, заказывают у них. Линейка такой продукции достаточно широка. Ну, это классические вещи: таелки, магниты, кружки. Но все-таки Петербург, да, это один из центров туризма. И я думаю, что Рынок очень емкий, да, поэтому сколько бы ни было компаний, они могут производить подобную продукцию и успешно сбывать там. Большинство этих сувениров, они являются чисто питерскими, потому что на них нанесены какие-то виды города, и так далее, и так далее. В принципе, этот бизнес тоже можно, скажем так, тиражировать в наших условиях. Ну, конечно, с одним ограничением. Нужен рынок. Рынки большинства областных центров Казахстана, они, к сожалению, не такие емкие, как Петербург или другие крупные города России, миллионники. По сути, у нас речь может идти и о Балматы, о султане может быть, Караганде. Вот В остальных местах рынок сувенирной продукции, к сожалению, не такой широкий. Ну, либо заниматься сувенирами чисто казахстанскими, да, которые можно как бы, производить где угодно и сбывать туристам. Это ну, как кейс, да, который тоже показал свою успешность за годы деятельности. Следующий интересный пример, достаточно оригинальный. Ресторан в темноте. Значит, что происходит? Сама идея, ну, идея может быть не этого человека, да, но в России она была инициирована специалистом в этой сфере, врачом-офтальмологом, Игорем Медведевым. Значит, ну, поскольку он офтальмолог, то знает проблему людей незрячих, у которых вот есть такое как бы физическое такое ограничение, люди с большой, ну, как большим процентом потери зрения, слабовидящие. И совмещено это с идеей ресторана, которая тоже в большом городе, в принципе, популярна. Но вообще идея общепита, она популярна, наверное, во все времена, даже в период пандемии. Но единственная поправка, что период карантина да, начали работать на доставку. Но в любом случае идея кормить людей, она вот тоже витает в воздухе. В данном случае что происходит? Человек попадает в некое место, да, в ресторан. Сначала он попадает в вполне освещенное да, помещение, где ему дают инструкции. Говорят, что будет происходить. И потом его незрячие официанты провождают в абсолютно темное помещение. И вот там происходит обед или ужин вслепую. Вот это достаточно интересный опыт. Для кого-то он может оказаться смешным, для кого-то он пугающий. Но в любом случае достаточно интересно, необычно. Вот. Когда никаких как бы, зрительных восприятий не происходит. Это тактильное восприятие, это слух. Вот. А так в основном Полная темнот. Ну, кстати, совсем недавно, вот мне подсказали, что в одном из современных фильмов британских эта идея, как бы в фильме показана, то есть за рубежом подобные идеи и подобные проекты тоже действуют. Может быть, она оттуда и взята. И, кстати сказать, очень ну, судя по социальным сетям и по сайту, очень востребованное место. Люди заказывают там столики заблаговременно, то есть пользуются популярностью. Идея окупаемая. В нашем случае, кстати, в Казахстане, вот я в предыдущем вебинаре об этом говорил, тоже есть несколько успешных бизнес, социальных бизнес-проектов, связанных э, с кафе. Допустим, э, кафе «Конди», которое действует в Нур-Султане, вот, где официантами и поварами являются люди с ментальными нарушениями. Поэтому идея уже обкатана, и, кстати, вот Маулен сделал из этого франшизу. Те, кто заинтересован, может полностью получить готовую бизнес-модель. Это не то, чтобы реклама. да Я говорю о том, что в Казахстане уже есть значит, социальные проекты, которые достигли уровня э, тиражирования, да, когда можно купить готовую, полностью готовую модель за, в принципе, не такие большие деньги и опробировать ее на своей территории. И заключительный кейс, который я представляю вашему вниманию, это школа фермеров. Ну, это тоже а, такой достаточно популярный проект с точки зрения того, для кого он. Он а, предназначен для подростков, детей, а, которые принадлежат каким-то группам риска или находятся в трудной жизненной ситуации. Значит, идея принадлежит Вячеславу Горелову. А, сам он. Из Пермского края, это село Кривец Илинского района. Вот. А именно он как бы решил в свое время в 2010 году попробовать вовлечь несколько ребят, чтобы научить их навыками ведения фермерского, фермерской деятельности. В период летнего сезона они приезжали к нему основы ведения хозяйства там изучали пробовали что-то делать своими руками ну и соответственно если получался урожай или какие-то продукты да если это сельское хозяйство связанное с животноводством то они могли еще заработать на это было там несколько этапов развития значит была помощь от районной администрации которая предоставила земельный участок и в принципе я думаю в наших условиях в Казахстане Администрация наших населенных пунктов тоже может оказать такую помощь, как минимум, выделить землю, если она необходима для КХ. Например, потом был получен займ 6 миллионов рублей ну, там, несколько лет назад, чтобы построить ну, такие несложные дома, где могли бы помещаться эти подростки, закупать семена, скот. Вот, они попробовали, значит, несколько лет вот эту школу фермеров, но, насколько я сейчас понимаю, последнее время им пришлось немножко переориентироваться на турбизнес. Но в любом случае, социальность проекта остается, просто фермерство, может, оказалось не таким доходным. Кто сталкивался, понимает, что сельское хозяйство – это очень рискованный бизнес, хотя интересно и для подростков может быть полезным, да, но по финансовым показателям может оказаться не очень благоприятным. Вот, туристический бизнес – это неплохо, ну но как бы в наших условиях все зависит от того, в каком регионе. Потому что не все регионы у нас, к сожалению, востребованы как туристические места. Ну, в заключение, что можно сказать, что я выбрал только несколько кейсов, на самом деле их десятки. Вот, кому интересно, опять же, могу обратить ваше внимание на... Первый или второй слайд, да, где я говорю про наше будущее, фонд, и их ресурс значит, предназначен для конкурса социальных предпринимателей. Можно посмотреть более подробную информацию о том, какие э, кейсы реализованы в том или ином регионе Российской Федерации. Вот их опыт, э, конечно, в настоящий момент более э, обширный по сравнению с нашим. Вот можно посмотреть на особенности, связанные с регионами, потому что регионы и у них у нас ä, обладают разными экономическими показателями, социальными, природными, поэтому на это надо делать поправки. Здесь вот на этом слайде представлены ссылки, да, вот те, которые я использовал, фонд «Наше будущее», конкурс, магазин «Спасибо». Это вот сайт «Social Enterprise Mark» организация, которая выдает сертификаты социальным предприятиям, фонд доверия, который организовал студию «Арбуз», «Хомлес» — это ночлежка, ресторан в темноте и школа фермеров. Пройдя по этим ссылочкам, вы можете более подробно посмотреть описание тех проектов, которые я вашему вниманию предложил. Так, ну... В общем-то, все по этой тематике, если есть вопросы. Ну, в принципе, тут сложно какие-то вопросы задавать, но я, значит, о чем подумала. Вот когда мы даем темы, да, и когда даем примеры, то очень часто а, вот просто такая слепая реплика да, происходит, то есть люди хотят как бы натянуть вот то, что мы рассказали, как тренеры, на свое. Что бы ты здесь посоветовал тренерам, как вот все-таки, ну, действительно, питерский, а, вроде как бы Питер большой, если мы говорим о селе. То есть как все-таки, как эти примеры использовать для того, чтобы они были полезными, чтобы они и не оттолкнули, и не привели к слепому копированию? Вот так бы я, наверное, Ну, когда показывают кейсы, первая реакция, ну, как бы первая задача, которую это должно произвести, это мотивация. То есть демонстрация этих кейсов должна показать, что это возможно. В uh -huh. принципе, это возможно, можно делать. Второе, что действительно слепо копировать не стоит. Я всегда подчеркиваю, что разные условия. Что Питер – это Питер, Москва – это Москва. Там можно продать что угодно, кому угодно. В нашем случае рынок страны, и тем более рынок какого-то отдельного региона, населенного пункта, он гораздо узкий. Но что может сработать? То есть кейс – это вдохновление некое, да? может идея. Вот идея, допустим, магазина, она достаточно реальна, да, потому что магазин действительно это, – это продажа. А если обратить внимание более подробно, то, допустим, начлежка да, там-то чисто социальная вещь. Вот и существовала организация, занималась своей миссией, давала приют. В какой-то момент они просто сопутствующие запустили еще бизнес-проект. Вот, эта модель подходит для действующих импошек, у которых ну, есть опыт, есть связи, там есть выход на какие-то компании. Вот если они этим обладают, как вот просто взять бизнес-модель на да, если это Алмата, Караганда, Шенкент, крупные города если, или Запад, когда они могут э, прийти, там, допустим, к директору по общим вопросам, к какой-то компании, добывающей, да, искать, uh -huh. да, мы знаем, что мы с вами работали, да, у вас есть определенный бюджет. Попробуйте вот у нас заказать что-то. Какие-то вещи, брендированную продукцию, там еще что-то. Причем э, это должна быть вещь не та, которую покупают из жалости, да? Она uh -huh, да. должна быть хорошая вещь. Потому что до поры до времени они будут покупать э, какие-то там сувениры, сделанные руками детей там или каких-то там дедушек, бабушек. Но вот жалость – это не, не тот мотив, да? Это все-таки вот Спасибо или не «спасибо», а «ночлежка», она делает абсолютно конкурентные вещи. То есть они покупают те же китайские носители, допустим, да, наносят на таком же оборудовании, как у коммерческих компаний. Но чем они берут? Во-первых, тем, что это сделано от этой компании. Да, то есть она не просто клянчит, она зарабатывает. Mm -hmm. То есть она достойный участник вот этого оборота вот этого общества, которое умеет и зарабатывает. Предлагает конкурентную вещь. Еще сюжеты. То есть оригинальность у сюжетов можно брать. Uh -huh. Это я встречал у, и у наших компаний казахстанских, ну и Медвенпошек, и у кыргызских, когда сюжеты не просто скопированы, да, пошел там, сфотографировал батерек, это uh -huh. одно. А uh -huh. когда, uh -huh. да. когда ты поработал с каким-то художником, да, предложил новое что-то что-то новое предложил купил да. это маленькая реклама была да? Ну, отчасти да кстати что да еще? Сергей вот на самом деле к сюжетам я знаю что вы запускали я не знаю насколько это у вас был именно от десенты по-моему десентовский проект вот вы же футболки под да я об этом сказал вот в предыдущем вебинаре что мы пока его раскручиваем То есть сложно сказать насколько успешно или нет это еще один подход, который тоже не имеет отношения к моим тематикам, там, юридическим и еще каким-то, uh -huh. как вообще делать бизнес, да? потому что учебники учат тому, что нужно изучать мнение потребителя, uh -huh. и, исходя из этого, предлагать то, что ему нужно. С одной стороны, да, то есть, если вот в селе в каком-то, как я говорил про хлеб, да, там в предыдущем вебинаре, Прям остро чувствуется потребность в каком-то продукте питания, он привозной, или его не делают вообще, то можно эту нишу занять. Это раз. Но если ориентироваться на мнение потребителей в каких-то других вещах, которые там по иерархии стоят выше, угу. чем базовые потребности, то там можно формировать. Так вот да, дело. я только хотела сказать, что есть два пути. Есть Еще формирование. А формирование это делать то, что тебе нравится, да, и независимо от того, продашь ты это или нет. В какой-то момент, то есть, то, что тебе нравится, может понравиться людям, ну, как бы, которых ты в вот голове держишь, которые похожи чем-то. да. ты знаешь, что рано или поздно они эту вещь возьмут у тебя. Mm -hmm. Ну, ты не, не отчаиваешься, там, не боишься, что ой, не продал. Наделал там этих булок хлеба, да, никто не купил. Там наделал каких-то свистулек, никто не купил. Сегодня не купят, завтра купят. Не здесь купят, там купят. Что для села еще можно сказать, да, что современный-то рынок, он глобальный, есть интернет, есть интернет-магазины, да, есть, есть, вряд ли получится ориентироваться только на свое село, не будет там сбыта, а есть города рядом, есть соседние регионы, если какая-то область там или какое-то село чем-то славится, но ну пусть они на этом, собственно, локал бренди и поднимаются, да, раскручивают его, почему нет? Uh -huh. Ну, просто вот как бы где-где в Караганде, да, вот на одной этой фразе можно масса там чего придумать. Uh -huh. Ну, конечно, быстро на, найдется рынок, да, этим, но тем не менее, это как пример. Uh -huh. Uh -huh. Вот, поэтому в каждом этом кейсе можно выкопать кучу... Полезных вещей, но школа фермеров вообще, если там почитать внимательно, человек прошел несколько неприятных вещей. Да, Ему там а, дали эту землю. А пока он ее начал разрабатывать, выяснилось, что на этой земле кто-то вырубил лес, не он, угу. а ему в поедет штраф. Да, вот за угу. Хотя он вообще ни при чем. И он не успел ничего сделать, пришлось еще штраф платить. Но тем не менее, значит, вот эти все этапы развития, да, там школа фермеров поработала немножко, там были проблемы. Сейчас они переориентировались на а, туризм. Но почему нет? Ну, это просто вот от каждого места зависит. Если фантазировать, ну, пришлый человек, чем а, есть у него плюсы и минусы, если ты, допустим, приезжаешь в село какое-то, Плюс заключается в том, что ты не зашурен, да? то есть mm -hmm. ты не забит вот, в рамки сельчанина, который там, который уверен, что есть потолок, э, разный экономический потолок, социальный, карьерный потолок, все, дальше ты не прыгнешь. А вот приехал попрыгунчик, да, такой тренер. Он говорит: О, вот это, вот это вот. В принципе, вот, в словах тренера могут прозвучать вещи, которые окажутся реальными, mm -hmm. которые надо просто зацепиться и попробовать это сделать. Например, по вот Позапрошлым году мы с одним районом работали <свят> и там, значит, несколько раз с фокус-группами и просто там в разговорах думали, как найти экономические точки роста для села, <свят> которые люди уезжают, да, нет особо там земель таких вот для возделывания, нет воды, нет там еще много чего. Что есть? Начали думать, о, как, то есть, то есть. Ну, просто я сижу так вот фонтанирую от безысходности, говорю, вас лошадей держат? Да. Что вы делаете с отходами? как, что? Вон они валяются. Попробуйте упаковать их в большие мешки и продавать этим фермерам город или дачникам. То есть тот же навоз, да, но красиво упакованный, почему нет? Ну, вряд ли они это стали делать, но просто как пример. Крупные хозяйства, наверное, это и делают, хотя у многих на руки не доходят. Они вот, лошади не занимаются для каких-то целей для мясного направления, там еще для чего-то, да, но вот с навозом может не заморачиваться. Говорю, что еще есть? Сольные промыслы. Ну, экскурсии, какие-то домики поставить, простейшие музеи, потому что это интересно, как сульварят, да, какие-то попробовать. Также эксплуатация этой тематики на каких-то носителях. путь соли, там, ну, фантазировать, mm -hmm. Это здесь нужны креативщики, которые начнут фантазировать. Потом это, это еще одна технология, как работает запуск продукта. Как раз питерские ребята мне это подсказывают. Но, это работа в малых группах, она, кстати, тоже может пригодиться для тренера. То есть э, группа формируется на тренинге, может быть несколько групп. В каждой группе где-то минимум четыре человека, из которых один – это креативщик. Mm -hmm. А второй это критик, третий технолог, четвертый пиарщик. Креативщики а, должны сгенерировать идеи вот просто генерировать, генерировать, генерировать. Любые, самые сумасбродные. Критики начинают их фильтровать. А, каждую идею гнобить, если что, это не пойдет, это дорого, это там еще чего-то, угу, чего-то. Когда угу. после этого фильтра что-то осталось, идут технологи, которые думают, как что нужно, чтобы реализовать эту идею, какие ресурсы нужны, какое оборудование. И четвертое – пиарщики, по сути, это маркетологи, да, рекламщики, которые думают, а как продвинуть, как продать. Mm -hmm. Вот, Если после вот этого всего что-то одно останется, может быть, с этим стоит поработать. Да, хорошее, хорошее упражнение, хороший материал, да, я думаю, это можно использовать как раз после кейсов или где-то там в тариф-тренингах, то есть если тебе не будет несложно, то тоже нам такую описалочку, методичку положи этого. Ну, можно... описалочка, <связывается> нам, в принципе, вот. <связывается> да, да, ну, вот, <связывается> но мы просто, чтобы, <связывается> чтобы не забыли, да, чтобы там было. <связывается> Хорошо, но у меня больше вопросов нет. Спасибо okay. тебе огромное. Будем, будем дальше развивать социальное предпринимательство в Казахстане. <связывается> Хорошо, будем. Ладно. Удачи участникам и тренерам.